Это отдавай мне свои деньги. Ух, как ты здесь оказался. А, это у меня нет денег. Как это нету? Я же видел. А я не видел. Это убери свою палку. Она меня пугает. Это не палка, это катана. Нет. Так, теперь надо пробраться а, в этот дворец. Опа, тут стражник. Посторонним фото скрещен. <83 и 0> ну а теперь пойдем о дворец. Да! Это настоящие помидоры.